Это хреновина. Борис Клюев, советский и российский актер театра и кино, член правления гильдии актеров кино России, народный артист Российской Федерации. Изображая на экране и театральной сцене подтянутых и элегантных франтов, излюбленное амплуа артиста, он и в жизни оставался примером для подражания среди коллег. Он любил красоту и искал ее во всем, будь то театральное творчество или разработка приусадебного участка. Борис Клюев родился в июле 1944 года в Москве. Отцом мальчика был актер Владимир Клюев. Но папу сын не запомнил, так как тот скоропостижно умер в 36 лет. Борису на тот момент едва исполнилось 4 года. В школе Борис Клюев успехами, мягко говоря, не блистал. Не радовало мать и поведение сына. И кто знает, как бы повернулась жизнь мальчика, если бы не увлечение сценой. Однажды ученика задействовали в школьном спектакле «Чертова мельница». Роль была сыграна Борисом так, что на следующее утро после премьеры артист проснулся школьной знаменитостью. По окончании школы Борис решил поступить в театральный вуз. Выбрал Щукинское училище, в котором учился его отец. Но успешно сданные экзамены не стали пропуском в этот вуз, Клюева попросили забрать документы, так как юноша предстояла трехлетняя служба в армии. Борис не растерялся и отнес документы в щепку. Но в армию все-таки угодил. Его карьера в Малом театре началась с эпизодов. Впервые театралы увидели Клюева в спектаклях Ярмарка тщеславия, Власть тьмы и стакан воды. Первая значительная роль досталась молодому артисту в постановке Так и будет, где он сыграл героя по имени Сергей Синицын. С тех пор Борис Владимирович Клюев появился во множестве замечательных спектаклей. На протяжении 40 лет, отданных одному театру, актер сыграл десятки разноплановых ролей. А еще Борис Клюев. Профессор, который руководил кафедрой актерского мастерства в Щепке. Он воспитал плеяду актеров, таких как Егор Бероев, Владимир Жеребцов, Елена Великанова, Алла Юганова и Кристина Асмус. Кинематографическая биография Бориса Клюева тоже стартовала в студенчестве. Впервые актер появился в кино в 1968 году, в фильме «Каратели» ему досталась роль постового патрульного. А через два года Борису Владимировичу предложили первую звездную роль. В фильме «Крушение империи» он сыграл министра временного правительства Шульгина. Артист был замечен, но настоящая популярность пришла к нему позже, в 1979 году, когда на экраны вышел трехсерийный фильм «Де Таньян и «Три мушкетера». После выхода картины на экраны все, кто в ней снялся, оказались звездами первой величины. Примечательно, что сценический образ этого героя Борис Владимирович придумал сам. Он настоял на том, чтобы у графа Рашфора была не борода, а только ее подобие в виде аккуратного аристократичного клинышка. В новом веке талантливый артист не потерялся. Он снялся во множестве известных и рейтинговых сериалов, таких как «Каменская», «Простые истины», «Бешеные» и «Сердцетки». Но больше всего зрителям полюбился его обаятельный глава семейства Николай Петрович Воронин в комедийном ситкоме «Воронины», вышедшем на экраны в ноябре 2009 года. Вместе с Анной Фролов-Цеевой актеры создали отличный семейный дуэт. Личная жизнь Бориса Клюева была закрыта от любопытных глаз. Известно, что у Бориса Владимировича было три брака. Имена двух первых супруг неизвестны. Единственный сын Алексей, родившийся в 1969 году, умер в 24-летнем возрасте от сердечной недостаточности, той же болезни, от которой скоропостижно ушел из жизни отец Бориса Клюева. Других детей у актера, насколько известно прессе, нет. Сын не успел создать собственную семью, поэтому после себя не оставил отцу и матери внуков. Личная жизнь Бориса Владимировича Клюева была связана с третьей женой Викторией с 1975 года. Жена не имеет отношения к актерской профессии. В 2018 году появилась информация о том, что Борис Клюев болен онкологией. Сам актер на тот момент воздержался от комментариев по поводу состояния здоровья. Он продолжал сниматься в кино и играть в театре. В 2019 году Клюев официально подтвердил, что у него рак легких. Более двух лет актер боролся с болезнью, но в силу возраста не смог победить. Все это время он продолжал играть в театре и сниматься в кино. За две недели до смерти вышел на сцену в постановке «Большая тройка», после был госпитализирован. 1 сентября 2020 года Борис Клюев умер. Ему было 76 лет. Прощание с Борисом Владимировичем состоялось в его родном малом театре.